Ренат, привет, привет а, спасибо тебе большое, что уделил нам время, что согласился дать нам обратную связь по курсу, ты нам дал реально очень крутой, емкий, короткий отзыв с, с результатом, и как говорится, кратко, сестра, сестра таланта, мне очень понравился отзыв, я его прям да. всем показываю, в инстаграме репостчу, друзьям показываю, круто, спасибо. Тем не менее, я решил немножечко больше узнать детали от тебя, чтобы ты поделился своими, э, своим путем. Я задам тебе несколько вопросов, если ты не против, да, поделишься. Да, давай. Супер. Скажи, пожалуйста, с чего все начиналось вообще, до того, как ты пришел на курс, чем ты занимался, я знаю, что ты уже работал в этой сфере, но чуть больше, да, информация о том, какая у тебя была ситуация, как долго ты работал, на каком рынке ты работал. <сосы> Смотри, я, наверное, на рынке недвижимости конкретно в Тюмени с 2016 года <сы> прошел путь и самой большой компанией, федеральной компании в России, не будем называть, это mm -hmm. мы все знают. Работал потом у застройщика в отделе продаж, получил очень хорошую такую продажную базу, нас очень хорошо тренировали, тоже в Тюмени. Застройщик средних масштабов, средних объемов, но тем не менее mm -hmm. была очень серьезная подготовка. После застройщика я пошел в реторскую компанию работать. Работал, все нормально, узнал, что такое вторичка, как с ней работать. Mm -hmm. В этом плане, конечно, такая подготовка была очень интересная именно по законодательной базе. Больше даже, чем по общению, и по продажам. Uh -huh. В компании так повелось, что сотрудники в основном работали на рекомендациях. То есть мы знаем, что клиент по uh -huh. рекомендации ⁇ это наш самый теплый клиент, самый лояльный клиент, он уже к тебе относится как профессионал, к профессионалу своему рынка. Uh, вопрос: Что делать людям, которые второй, третий год на рынке, у которых еще нет рекомендаций? Потому что по аналитическим сведениям uh, там, одних очень хороших ребят в Тюмени uh, у нас цикл покупки клиента составляет 7 лет. То uh -huh. есть клиент примерно каждые 7 лет возвращается примерно к решению uh, своего жилищного вопроса. Ты um, же ты вопрос. не должен ждать. Ты не готов был ждать, это уже понятно. Ну да, то есть я понимаю, что отработав в компании в риелторской два года, э, мне еще пять лет до минимальных рекомендаций, до таких нормальных, серьезных объемов, чтобы я мог не заботиться о входящем потоке, сидеть только на рекомендациях, на лояльных и теплых клиентов. Ты знаешь, я пришел, наверное, в мае однажды на работу, в такой весь в пиджачке, в галстуке, все, я такой классный mm -hmm. продажник, я много знаю, я кучу посетил тренингов э, именно по продажам а не mm -hmm. с кем работать, понимаешь? Я говорю, дайте мне клиента, мне работать не с кем. А мне не могут дать, потому что все работают со своими клиентами, это их клиенты, от компании mm -hmm. мы лиды не получали, у нас как-то не принято было в компании от компании лиды получать. Ну вот так вот как-то. Mm -hmm. И я как однажды сел и понял, что реально мне даже свой навык применить негде, потому что клиентов где брать? Я попробовал на Авито, конечно, как все, Авито, Инадин, Циан, ну все те площадки, которые обычно люди привыкли там размещать объявления, я попробовал, я впулю туда, ну, наверное, тысяч тридцать на продвижение, на всякие турбопродажи, и mm -hmm. результат был, знаешь какой, один человек, всего лишь один, мне за 30 тысяч написал, а что у вас там по студиям, расскажите там, что там за студия. Я написал то, что оставьте свой номер телефона, я вам перезвоню и более подробно сориентирую ноль все человек слился и yeah. все я подумал что надо что-то менять в этой жизни потому что ну, это не должно так быть сидеть на мели по сделкам по деньгам когда ты в принципе имеешь хорошие навыки в продажах ну, это как-то неправильно я не знаю каким чудом увидел вашу рекламу просто реально. реклама оказалась в нужное время в нужном месте я был подготовлен к чему-то новому потому что ну, не хватало мне дополнительных знаний, информации именно по привлечению клиентов. И uh -huh. курс как-то, вот, знаешь, вот он очень емко отразил все мои хотелки, все пожелания. Я просто понял, что это то самое, ради чего стоит идти и дальше развиваться. Собственно, даже не думал. Я, как сейчас помню, у нас в Тюмени плюс два часа. Я до uh -huh. трех ночи сидел, смотрел вступительный вебинар, понял, что эта ракета, которую Даша рисовала, она реально... Работаю. Я реально нашел отражение в своих видениях вот вашей ракеты, вашей системы. Я, как человек современный, знаю, что все это должно работать на технологиях, не где-то на тетрадке записываться, а реально на технологиях. Вот. И как-то даже не особо думаю, купил курс, ну и, собственно, ни о чем не жалею, потому что ну, результат показывает сам для себя, все мы работаем ради денег. И то, что деньги есть, это, конечно, я считаю, это самый главный результат. У тебя может быть супер крутая система, все это, вот куча, куча шелухи, но если нет денег, вся шелуха, она в принципе... Может быть очень умным, да, ты может быть самым умным вообще на районе, да, но, но толку этого мало. Спасибо большое. То есть тебе прям было не в бровь, а в глаз, как говорится, сразу попал, да. даже не раздумывал. Круто, Зато. круто. Ну, мы всегда говорим, что самые быстрые получает э, всегда все. Кто не думает, то не раздумывает. Пока будешь думать, другие уже все сидят. Ну, да. Классно. А, окей. На самом курсе, а, а вообще, в принципе, ты зачем шел? Ты вот именно за трафиком шел или тебе вся система подходила? Теб, ну, Было ли что-то такое, что тебя прям осенило какой-то конкретный элемент системы, моменты? прям? это точно мое. Было что-нибудь такое? Ну ты я, сидел, я, прямо, честно, говоря, честно говоря, какие-то инсайты для себя я ловил реально каждый момент. Вот каждое занятие, несмотря на то, что, знаешь, смотришь там тему занятия, думаешь, а, блин, ну я-то умный, я-то крутой, я все, все это знаю, все это уже 300 mm -hmm. раз прочитано, услышано другими спикерами, и тем не менее, когда начинается развивать эта тема, ты думаешь, mm -hmm. оба-на, точно, надо записать. Я целую тетрадку исписал по всему курсу, то есть это те реально знания, которые новые зацепили. Ты знаешь, mm -hmm. наверное, в каждом блоке я нашел для себя что-то новое, то, чего я не знал ранее. И mm -hmm. это прикольно. Реально, меня зацепил прям каждый блог. Все прям четко, классно по теме. Круто, спасибо. А я знаю, что ты в итоге ушел с агентства, в котором работал. Это правда? Да, да, правда. Я тебе а скажу почему так, причина? Какая была причина? Поделись, пожалуйста. А, вот если по срокам, у меня был курс 7-й поток с 3 июня по 29 июня. Mm -hmm. 1 июля я ушел с агентства. Mm -hmm. Вот, то есть там три дня прошло между окончанием курса и моим решением, когда я встретился с руководителями, сказал так и так, ну все, спасибо, я пошел дальше расти. Это самое главное, что расти. А, вопрос был, что, какова причина? Ну да, почему ты решил уходить из агентства? Просто мы никого не агитируем, да, у каждого свой путь, кому-то удобно работать в группе, кому-то удобно одному. Интересно знать, почему люди, допустим, уходят из агентства, какая у тебя была причина, почему ты решил покинуть и работать отдельно? А -а ты знаешь, но ну, с одной стороны, это для меня новый опыт. То есть, мне интересно было пробовать, а как это, когда у тебя нет юриста, нет ипотечного брокера, нет ну... еще какой-то внутренней тусовки в агентстве, когда ты приходишь, кофе пьешь 15 раз за день, ничего не успеваешь сделать. Вот, и мне было интересно уйти, я ушел, я понял, что э, в юриспруденческой базе я достаточно владею информацией для того, чтобы самостоятельно вести э, сделки, договоры, я... Могу, знаешь, я могу подавать заявки сам на mm -hmm. ипотеку, я знаю, как это делается, но mm -hmm. из-за того, что мне не хватает физически времени на это, я просто собираю с клиентами пакет документов и отправляю ипотечному брокеру за дополнительные mm -hmm. деньги. Я осознанно на это иду. Вот. И просто понял, что агентство мне не может дать того, что я хотел бы. То есть если бы вот, вот эту систему, которую ты, которую Даша, э, преподаете, рассказываете, мне дало бы агентство, Поверь, я бы никуда не ушел. Честно. Я бы, если бы делал свои пять сделок в месяц, я был бы счастлив и доволен, и смысл мне куда-то уходить. Правильно? А угу. так, я понимаю, что пять сделок я могу сделать только по своей системе, а по агентской системе я могу ноль сделать. Ну, вопрос, для чего мне тогда агентство, правильно? Да, да. Очень радуюсь, что такое, у тебя такой уровень осознанности, потому что... Не поверишь, но часто люди приходят в компанию на стажировку, и они, ты им говоришь, это надо, вот тебе, бери бесплатно, учись. Они это отторгают, они не понимают, почему вот так, особенно те кто с опытом. А ты сам, имея опыт определенный, сам понял, что тебе это надо и подходит. Это очень круто. Ну, очень круто. Тебе нравится работать как частник? Ну, часто прошло уже какое-то время. Ты один, я так понимаю, работаешь, да? Да, да. Ты так планируешь работать в одного, ну, как, как частный риэлтор, или ты планируешь расширяться, кого-то брать, нанимать? Нет, я, конечно, планирую кого-то брать, нанимать. И, ты знаешь, после того, как я ушел, конечно же, у нас такая э, э, риэлторская тусовка в Тюмени, она очень, с одной стороны, широкая, потому что очень много риэлторов на душу населения. Столица риелторов – это Тюмень, да. А с другой стороны, действительно, профессионалов своего дела, их мало. То есть в основном это серая масса, которая что-то где-то слышали о риэлторстве, что-то где-то знают, но сказать, что они риэлторы, нет, они еще могут там таксистами подрабатывать и так далее. Mm -hmm. И я вот общаюсь после курса с теми, допустим, риэлторами, которых я уважаю, которых я ценю как специалистов, профессионалов. Mm -hmm. И, знаешь, в большинстве они интересуются, а как так вот, а как ты ушел, а как ты? А как этот вот получилось так, я говорю, ну вот там, я причем никому не скрываю, что где-то я там на секретных курсах был. Нет, я говорю, вот, ребята, <свят> вот Антон, вот Даша, вот курс, вот вам сайт, идите. А что там у тебя за сайт? Ты знаешь, первое, что пытаются скопировать, это скопировать мой сайт. Нормальная тема. Мы, мы, мы часто прошли, поэтому переживай. <свят> <свят> <свят> <свят> <Это, это, свят> я абсолютно к этому спокойно отношусь. Я говорю, ребят, вы понимаете, что сайт – это не таблетка от всех болезней. Это просто вершина айсберга, под которой стоит Прям колоссальная работа. Вы можете, я могу вам даже этот сайт отдать, но он у вас не будет работать, даже мой сайт. Почему? Потому что это всего лишь один винтик в системе. А все думают, что у меня есть сайт, значит, у меня есть заявки, значит, все круто. Нет, не бывает так. Я всем говорю про твой пример э, с эффектом угу. вот. карга. Да. Культ карго, да. И а народ не может поверить, что не в сайте дело а в системе. Ты вот. очень круто уловил вообще мысль нашу, которую мы пытались донести. Она к нам пришла как озарение, когда мы поняли, что наш сайт скопировали уже десятки раз внутри региона, внутри одного. Ну почему-то до сих пор никто не получает ни столько заявок, ни столько денег. Ну, Но да. как мы поняли, что дело не только в сайте, дело в большой, огромной системе, которую нужно сложить. Почему мы показываем легко там сайты, почему мы рассказываем, там у нас был семинар по директору вчера даже ты показывал на вебинаре. Потому что это было все в кучу собрать, это должно быть целая рабочая система, связанная между собой. Потому ну, да. что ты уяснил этим, пользуешься, Это, ну, тебе за это огромный респект. Скрипты а, тоже, а... я когда работал еще в агентстве, вот скрипты, я не помню, это какое-то начальное занятие было, второе, да, наверное? Было, третье, да? третье уже было. Третье, было. то есть на тот момент я еще работал в агентстве, и до этого меня всегда слушали по телефону нормально, абсолютно никто ко мне не подходил, никаких секретов не было. Знаешь, когда я потом начал по скриптам сейчас прям открываю скрипт, переработал его под мой город, под угу. свои какие-то там немножко потребности изменил, и начинаю просто вот «Алло!» и прям по скрипту, иду, иду, иду, читаю, на меня так смотрят, а ты, «А ты почему так разговариваешь?» Я говорю, ну как, хочу и разговариваю, я вот так обучаюсь, я так разговариваю. Ко мне один парень прям сел рядом со мной и сидел, слушал, как я общаюсь, после чего сказал Слушай, а скинь скрипты, как ты? Что-то ты как-то там слишком интересно общаешься. Скинь скрипты, как ты общаешься. Я говорю, дружище, я говорю, ну, блин, опять же, давай я тебе расскажу, как это работает, чтобы ты потом в дальнейшем, наверное, дошел до скриптов. Я говорю, конечно, без э, вебинаров, без каких-то дополнительных записей. Я говорю, ну, надо просто идти на курс, там тебе все будет понятно, и у тебя в том числе будут скрипты. Ну... До сих пор, а скин скрипты, а, а скин скрипты, я и... говорю, да не в скриптах дело абсолютно. И даже не в сайте. Вот. Ну, вот, да, все пытаются скопировать, никто не хочет копать глубже. Ладно, их право, их, их путь рано или поздно, они все осознают. Как ты, а ты сам вообще почувствовал вот эффект, допустим, вот тех же ну, скриптов? По трафику понятно, что ты начал привыкать новых, новые заявки, да, которые не по рекомендациям. А вот от скриптов, вот в момент когда ты раньше работал без этих скриптов, Раз, начал работать по там почувствовал разницу в общении, ну, какая-то ну, какая легкость или наоборот тебе сложнее стало? Были какие-то сложные моменты, затыки, где, наоборот, ты не понимал, почему так, зачем, так надо, сопротивление было ли какое-то сопротивление было, конечно. Знаешь, когда ты работаешь несколько лет там, по одному э, механизму, конечно, нет-нет, да и мозг не подкидывает те старые фразы, которые ты всегда привык задавать. Вот. Но, скажем так, в скриптах есть э, свои такие фишки, которые, если они до тебя доходят, ты просто mm -hmm. себе их внедряешь на подпорку, и ты их потом вот бомбишь один за одним. То есть мне вот очень зашло, допустим, из скриптов открытый вопрос первоначальный, mm -hmm. когда для чего вы выбираете квартиру, цель какая у вас вообще, ну, перефразируя боль свою, назовите, пожалуйста, мне сразу. Mm -hmm. вот. И потом очень зашел, отложился вопрос про бюджет когда Даша, я помню, вот как сейчас говорила, что вы должны спокойно называть цифры. 2, 3, 5, 10 миллионов. Чтобы клиент понимал, что даже 10 миллионов, это для вас настолько же ровно, насколько 2 миллиона у кого-то. Uh -huh. То есть не в деньгах, не в цифре вау-эффект, а вау-эффект должен быть в сервисе, который вы предоставляете. Вот. То есть, ну, вот это тоже очень зашло, в принципе. сейчас, если я в офисе, если я у компьютера, я стараюсь, у меня всегда открыта вкладка со скриптами, если у меня какой-то Звонок я всегда открываю, и нет-нет, да и пробегаюсь глазами всегда по скрипту, несмотря на то, что их уже, наверное, выучил прям. Круто. А как у тебя ситуация с трафиком обстоит сейчас? С заявками. Получаешь заявки, в полном получаешь? Заявки получаю, смотри, у меня был момент, как раз, когда я в Турцию летал отдыхать, когда рекламные mm -hmm. кампании не работали. Это так, немножко mm -hmm. из того, что, что не получилось. То есть я изначально настроил рекламные кампании, у меня было их три, как mm -hmm. обычно. И когда я приехал в Турции, у меня там э, как раз они в спокойном поиске без денег простояли, наверное, недели 2-3. Mm -hmm. у меня в этот момент Яндекс.Директ э, сказал, что э, они не используются, что-то какая-то ошибка. Но я списался с ребятами из группы, как раз вот нас же поддерживают в Телеграме. Mm -hmm. ну, вот, сказали, что нужно их скопировать, я скопировал, новые заработали ничуть не хуже, вообще прям mm -hmm. точно так же. Ты знаешь, у меня сейчас вот э, в среднем я получаю э, лиды по где-то, ну, до тысячи рублей за один лид. Ну, угу. тысяча – это дороговато, на самом деле. Я думаю, там можно подкрутить. Но, учитывая, что раньше их не было вообще, да, вот, да, да, да. это да. хорошо, да. Нет, Ой. это нормально, абсолютно. То есть я понимаю, что там, положив условно пять рублей на счет в Яндекс.Директе mm. у меня будет. Вот вчера, кстати, пять положил еще думал когда их включать вечером включать я в 6 часов ушел из офиса и как раз положил эти деньги думаю включить либо вечером либо на утро чтобы в течение дня мне шли но в итоге я так продумал и забыл они у меня остались работать с вечера на утро я пришел у меня на 5000 рублей вышло 7 или 8 заявок новых Классно. Вот. всех прозвонил взял в работу договорился на э, встрече. вот кстати про этот же кейс, то, что вчера положил деньги, сегодня их прозвонил, завтра у меня встреча, уже договорился напрямую у застройщиком, мы вовсе встречаемся. Круто, очень быстро. Когда большой поток, кстати, довольно часто встречаются быстрые сделки, то есть цикл укорачивается. Когда ты работаешь с одной-двумя-тремя заявками в месяц, у тебя ну, таких очень редко кейсов, когда у тебя, не знаю, триста пятьдесят заявок в месяц, если ты делаешь, то они ну, чаще выстреливают те, кому быстро, кому здесь сейчас, кто уже готов за конкретной квартире приехать, готов покупать, какие тоже нет-нет, здесь встречаются. Ну да. Классно, спасибо тебе большое за то, что уделил время, то, что дал обратную связь, я думаю, что многим это сильно поможет, нам это помогает людям доносить ценность, нам это помогает людям показывать, что все возможно, кто-то не верит в свои силы, кто-то не верит в наши силы, у каждого разные причины, но ваши, ваша обратная связь всегда помогает нам донести всю ценность и всю пользу. Спасибо тебе большое, что ты Пожалуйста, звоните, обращайтесь. Может, в дальнейшем что-то новое появится, о чем можно будет поговорить. очень даже. Мы да. будем рады видеть у тебя новую победу. Я подписался на тебя в Инстаграме, я слежу о, за твоими Поэтому я буду очень рад, если ты будешь расти, развиваться и покажешь в столице Тюмени, что можно, даже будучи, начиная с одного, расти и быть очень крутым и успешным. Даже тем, там где акулы, акулы этого бизнеса. Ой, вообще, да. Осинник, можно сказать, да? То есть у тебя такой рынок, очень конкурентный, сложный мощный, но тем не менее, тебе это не мешает развиваться и чувствовать себя комфортно, как я понимаю. Спасибо большое. Рад был тебя видеть. Да, взаимно, Антон. Тебе спасибо за классный курс. Даша, привет. Хорошо.